Сейчас мы видим фильтр типа ВВ-20. Такие фильтры используются в комбинации с картриджами для механической очистки, полипропиленовыми. Также могут комплектоваться в отдельности. Сама колба без картриджа. И отдельно могут применяться с ним картриджи для удаления хлора и для удаления сероводорода. Разбирается она очень легко. В комплекте идет ключик, проворачивается все и снимается колба, колба пустотелая сейчас, потому что не ней нет картриджа, вставляется сюда картридж соответствующего размера и соответствующими функциями и все собирается обратно да, фильтры для удаления сероводорода и для удаления хлора используется в комбинации с этим фильтром уже после систем водоподготовки.